Вон там есть что-то. Погоди-ка секундочку, это моя вкусняшка, я ее недавно потерял. Ты украл мои ништяки, я весь день пытался верни. их найти. Серьезно? Что? А ну верни назад, чувак? Почему? Что ты делаешь? Ты их украла. Да ты божешь мой. Ну че, чувак, время для ланча. О, сэндвич, обожаю сэндвич. Чувак, ты ебался? Че? А ну вороти в зад. Ну у меня как раз обеденный перерыв, мне нужно похавать. Ты Как это обеденный перерыв, ты знаешь сколько время? Время покушать. Ты только что хотела меня прибить? Наслаждайся на. Ты знаешь, что за время? Наслаждайся, наслаждайся. Хорошо, спасибо. Вон, прям здесь. Эй! Что? Это мое. О, ужасный вкус. Почему ты ешь это? Есть что-нибудь хорошее? Почему тебе не уйти? Что ты делаешь? Я в головой Нужно что-нибудь заточить. Нельзя так брать. Это мое. О, нет. Я бегал весь день и мне нужно что? поесть. Мне нужно кушать. Нет, верни обратно. Нет. Что ты делаешь? Спасибо. Вот так вот мой оператор пытался свалить. Ха, ха О, прям здесь. Погнали, бро. Спасибо. Это вкусно. Отойди, отойди. Да отойди ты от меня. Она пытается избить меня. Пожалуйста, вы поможете. Эй, вон, прям здесь. Иди на позицию. Занимай позицию. О, да это мои любимые. Ты серьезно? Что? Это мои любимые. Да я просто голоден. Чего? Че тебе надо? Я думаю, она кушает салат. Мне он нужен. Хочу здоровой еды. Какое плохое. О, салат. О, салат, это очень хорошо. Я люблю. Он хороший? Ты че, блин? Все нормально. Эй, ты ч, смотри, это, это мой салат. А? Я знаю. Ты думаешь, я буду есть после тебя? Что? Это просто салат. О, дерьмо. Отойди. О, боже. Что за... Еб... идиот. О, это рисовый пирог Кришны. Обожаю эту штучку. Что? Могу я? Что? Могли бы вы вернуть его? Я думаю, я могу. Знаете что? Подавитесь на Почему? Ты хочешь его? Это не круто совсем. Ты хочешь это дерьмо? Просто верни его. Да мне. ладно. Я не знаю. Прости, увидимся позже. Эй, эта девчонка кушает что-то? Че, кого? Норм, самка. Да нормально, вот пытаясь найти, что поесть, я голоден. Как ты можешь это есть? Где ты взяла это для меня? Ты серьезно? Ага, это вредно. Что за х... Догони. Прости меня. Прости, мне жаль, прости, это просто шутка, это шутка. Просто прикол. Серьезно, это шутка. Обещаю. Клянусь, здесь у меня есть деньги. Сколько я должен? Это стоило 2 вот 5 баксов, хорошо? Иди и купи нормальные печеньки, потому что это печенье отстой. Иди и возьми достойные тебя печеньки. Если понравился перевод, подписывайся на мой канал, ставь колокольчик, чтобы получать уведомления. Канал автора по ссылке в описании. Ну и делись этим видео со своими друзьями, если оно тебе зашло. Удачи!